Тест PX. Зажатый выпускной клапан. Владелец автомобиля жаловался на неустойчивую работу двигателя на холостом ходу. Диагностический сканер считал такие ошибки с памяти блока управления двигателем. P0300 и P0304. Пропуски воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре 4. В цилиндре 4 был выполнен тест PX. Тест автоматически анализирует сигнал и выводит перечень отклонений. В данном случае, возможно, выпускной клапан зажат. И как следствие этого, обнаружены нетипичные фазы газораспределения. Такой диагноз скрипт ставит в случаях, когда тепловой зазор выпускного клапана слишком мал. Рассмотрим графическую укладку фазы газораспределения. По диаграмме измеренных фаз газораспределения видно, что выпускной клапан начал открываться значительно раньше положенного. Кроме того, отсутствует характерный излом графика желтого цвета в момент начала открытия клапана. На исправном двигателе этот излом выглядит так. Здесь же выпускной клапан начинает открываться слишком рано и плавно. Это и есть типичные признаки зажатого выпускного клапана.